Так мужики, пользуясь случаем, хочу сделать небольшой видеообзорчик на помощника который необходим охотнику-промысловику на его охотничьем путике, наряду с охотничьим топором Это будет, в общем сейчас покажу, что это будет Так ребят, это вот такая пила, ни в коем случае никакая не ни реклама Пила этот подарок От моего друга Ларса Пила называется Силки Пила называется Силки У Силки Целая линейка разных пил Очень разных пил Это пила Этой, этой пилой я пользуюсь На охотничьем пути Где-то ставлю капканы, подравниваю В общем покажу сейчас как она пилит да, К этой пиле еще идет второе лезвие Второе лезвие Но оно предназначено для кости Для, для распиловки кости Но по кости оно работает плохо А по дереву вот эта пила работает просто превосходно Немножко бы конечно ее побольше Вообще бы было отлично. Сейчас покажу на стылой сырой древесине и на сухой. Смотрите, не переключайтесь. Сейчас закреплю камеру и покажу, как пила пилит. Ребят, сейчас еще вот такую сушинку завалим. Вот такую вот сушинку. Ель. Можно помочь второй рукой? На мой взгляд, в некоторых случаях топором будете рубить гораздо дольше, чем пилой Это что касается сухой древесины По сырой древесине пила работает немного хуже, но тем не менее работает Тем не менее пила работает и по сырой древесине Немножко наискосок пилю Готовченко Отлично пила пилит, парни Просто отлично Это никакая не реклама, еще раз повторюсь Фирма Силки мне не платит Просто, Просто показываю для вас хороший инструмент Реально хороший Сырая черемуха или осина не могу понять Нет, нора все-таки черемуха Сейчас буду ее пилить Пилим сырую черемуху пылую. Никакие фискарсы, шмискарсы По сравнению с этой пилой рядом не стояли У друга есть пила фискарс но это, ребята, абсолютно другое смотрим еще раз пилю немного наискосок чтобы рез был побольше потом попилю сухую ель пилю немного наискосок <связь> особенность пилы Такова, что дергать нужно только на себя. Зуб расположен под углом в эту сторону. И поэтому пилить нужно, дергая пилу только на себя. Вперед ее отпускать нужно свободно. Дергая только на себя. Сейчас покажу еще, как она пилит сухую гель. Эта пила меня часто выручает. Где-то на костер маленьких бревешек подпилить просто отлично цена конечно вот этой пилы я бы сказал громадная цена цена у этой пилы ребят очень большая даже не, не могу предположить сколько она стоит зайдите на сайт ссылки и там все увидите пилим сухую ель так вот работает пилопарни пилить одно удовольствие без всякого напряга пилим одно удовольствие пилить смотрите Пилить этой пилой одно удовольствие даже вот дерево я держу на весу Немножко зажал В принципе, я его перепилил На весу держу, одной рукой держу, другой пилю Так вот работа отпила Смотрим еще раз где у костерка можно так вот на коленочке Раз На растопочку, быстренько Напилить дровишек Еще раз говорю, без всякого напряга Абсолютно Отличный инструмент Фирма японская Японцы знают толк в инструменте, в оружии в бытовой технике В автомобилях Все у них отлично Рекомендую парню вам такую вот пилу У них там есть, конечно, пилы Посерьезнее бой, гамбой Там пилы на порядок лучше У них Лезвие большое, зуб Наверное, у некоторых есть побольше Тут, тут... 7,5 Это вроде бы на дюйм Количество зубов на дюйм Вроде бы так Не могу точно конечно утверждать Об этом лучше узнать у производителя Еще раз показываю Вот такая пила Рекомендую всем Отличный инструмент Цена конечно заоблачная Но работать одно удовольствие Давно уже использую ее с весны Очень нравится Фила работает Вес у нее ну, Грамм может 200 Любой карман Куда угодно ее можно положить Места намного не занимает Но работает превосходно Ладно парни Вы были на канале Вятка Хантер Подписывайтесь на канал Пишите комментарии, ставьте лайки С вами был Охотник Серега Всем удачи на охоте и в личной жизни